Ну чё, хозяин телефона сейчас будет брать, брат Романыч, давай, не подкачай. О! Да, да. Ой, я уже на <пас> да на заднем нормально, Ром! Сто процентов! Газуй! <пас> О, да, Алексей Васильевич, привет! Мы это любим! Нам это нравится!